Все. Здравствуйте всем. Прогноз на 2 июля. Накшатра Макха. У нас мини-курс по Накшатрам. Всего 15 минут. Присоединяйтесь, устраивайтесь удобно. А, анализируем 4 параметра. Два параметра быстро. Сразу о них. А, у нас сегодня суббота, завтра воскресенье. Про сегодняшний день я рассказывала вчера. Пожалуйста, смотрите. Много важной информации. Вчера была о а сегодня мы говорим о завтрашнем дне, 3 июля, воскресенье, про да, Накшатра Макха. Яшлеша и Макха, Накшатра Ганданта, я об этом говорила два дня, и это очень такие точки пространства, очень такие жесткие, можно сказать, поэтому это нужно знать. Завтра у нас воскресенье, начало недели по природным циклам, день с Солнцем, поэтому нужно обращаться к своему внутреннему центру, духу, различным мужским ипостасям, яньским энергиям исцелять и находить свой центр прежде всего, конечно же, духовный. Завтра у нас то есть два параметра: да, мы говорим: первый параметр я быстро сказала, второй параметр это лунные сутки, титхи. Сегодня у нас в 13 часов по Москве начнутся четвертые лунные сутки, об этом я вчера говорила. А завтра у нас будут пятые лунные сутки. Это хороший день. Мы с вами расставляем акценты, приоритеты быстренько. И. Если говорить о сложных днях, мы с вами запоминаем, да, 4, 9, 14 э, Титхи. Если мы говорим о крутых, мощных днях, это 3, 5, 10 прежде всего. Все остальные так нейтральные. Для чего это все нужно, больше уже нужно рассматривать в личностном гороскопе, а не прогнозе, да. Но, тем не менее, вот завтра, в воскресенье, 5 лунные сутки, 3 июля, замечательные. Такой, знаете, цикл по луне, такой хороший, можно сказать, акцент э, расставляем так, что у нас и день недели неплохой и лунные сутки неплохие, неплохие. И дальше мы переходим к двум параметрам, которые мы глубже рассматриваем каждый день. Это Накшатра и э, определенная астрологическая ситуация э, на данный момент. Хочу сказать, что Манха начнется в 10... Э, так, да. Не, не, макха начнется ночью в 4 часа утра. И у нас получается гонданта ночью будет. Поэтому всем спать, пораньше ложитесь. Вот, в 10:30 по Москве ганданта уже закончится. Что такое ганданта? Несколько эфиров рассказывала, смотрите в записи. Там по 15 минут очень кратко, емко, легко. Обязательно посмотрите. Но я не могу повторяться, и нет, в принципе. Задача, Я люблю всегда рассказывать новые. Для тех, кто впервые присоединился, мы говорим о джиотишс. Это то, что называется на санскрите Нирояна, сидерический зодиак. Он соответствует точно высшим задачам души, поэтому мы на него ориентируемся. И это отличается от расчетов западной астрологии. И сразу два отличия, на которые я делаю акцент, ставку. И вообще эти мои прогнозы, моя аналитика, мое обучение обучается. Отличается первое. Планеты на нас не влияют, они отражают наше устройство сознания. Сознание, в про... сознание, если мы о личном гороскопе говорим, и э, отличие и устройство в пространстве, если мы говорим о прогнозах. И второе отличие э, связано с тем, что э, нет таких положений, которые нельзя было бы развернуть в плюс. Поэтому мы сегодня о Макхе тоже будем говорить в плюс, хотя это... Уровень Накшатры ну, называется свирепый, но не нужно этого бояться, нужно нет смысла в страхе. Джотиш это свет, и поэтому если вам страшно от бегите оттуда. Идите туда, где будет объяснено, рассказано и вами понято ресурс, ресурс любой точки пространства. Ведь он не случайно такой. вот Вчера, спасибо, все писали, что у меня 12 косичек. Нет, не 12. <смех> Еще версии, пожалуйста. А мы начинаем говорить. Прежде всего, хочу перед тем, как перейти к махи, хочу сказать, что у нас сегодня. Еще раз, 2 июля начинается мощное положение Меркурия. Меркурий переходит в Близнецы, уже перешел в 7 часов по Москве, и это будет на 2 недельки до 17 июля. Пользуйтесь моментом. Вот прогнозы для этого и нужны, чтобы понять, какая сила есть в пространстве, на ней сделать ставку, а что сложненько в пространстве, там подтянуть, подкрутить и вообще посмотреть на это с той стороны, с которой ресурсно посмотреть. Вот, Поэтому мы должны сказать, что Завтрашний день вот такой, то есть мы должны сочетать параметры. С одной стороны крутые пятые лунные сотки, с другой стороны сложная накшатра. Ну Ганданта пройдет уже еще раз, повторюсь, в 10:30. Я округляю цифры в 10:30 по Москве, вот. И нужно сделать ставку на ближайшие две недели на Меркурий. Да? То есть до этого помните, мы с вами говорили о том, что Марс в Ганданте. Кстати, Марс в Ганданте. Гандант вышел вчера, с чем всех поздравляю, потому что Марс отражает. Не Марс влияет, а Марс отражает, как мы действуем. В целом некая такая погода действий в пространстве. Вот. И сейчас будет все более и более адекватно. Ну, такой период очень был, можно сказать... Вот с воскресенья, с 26 июня, по 1 июля могло всех очень клинить, и это могло еще чуть-чуть раньше начаться. Но у нас другая позиция, Марс с Раху, уже говорила об этом, смотрите предыдущие эфиры. Это тоже нужно по особенному воспринимать. А точка силы сегодня и на две недели вперед, в том числе по гармонизации соединения Марса и Раху, это Меркурий. Логика, аналитика, сакральная аналитика, умение все разложить по полочкам, каталогизировать и растождествиться с какой-то сложностью. Это сила Меркурия. Именно не эмоционально в это входить, а растождествиться, проанализировать, как бы со стороны посмотреть. И это на самом деле как раз таки сила джиотиш. Вот. Почему джиотиш это вообще астрология, астролог, да, это меркурианская энергия. Потому что он может все вот так вот проанализировать. И это большая сила, конечно, уметь все проанализировать так, чтобы успокоиться, понять где сила, расставить приоритеты определенные. Вот мы, в принципе, с вами это и делаем. Переходим к Накшатре Макха. Это самое главное. То есть у нас мини-курс по Накшатрам получается. Мы уже прям с, с начала начали. Очень все интересно получается. Главное, емко, кратко, как вы и мечтали. Итак, Макха, десятая Накшатра. И у нас, кстати, начинается... Вот мы девять... 9... Вот э, несколько эфиров назад я рассказала, что у нас 27 состояний ума, это Накшатры, да? Луна движется, каждый день мы разные, настроение разное, и я сейчас не говорю о ваших личных гороскопах, потому что ваши личные гороскопы надо еще на это наложить, и если это все правильно делать, последовательно изучать, в этом ничего сложного нет, нужно просто правильно это все э, изучать. В верной последовательности. Не надо начинать сразу с Накшатр. Надо с базы начинать. Но мы вдыхаем аромат джетиш, чтобы вы поняли, как это вот в каждом дне использовать. Как развернуть это в ресурс. Но это 1% джетиш. Еще раз, еще раз говорю. Самая главная цель и сила джетиш это изучение личного гороскопа. Ваших периодов, ваших индивидуальных сил на которые нужно делать ставку, или наоборот, каких-то слабостей, где нужно все подкрутить, да, модернизировать, пробудиться по вашим положениям Марса, Сатурна, Раху, Кету и так далее. Итак, у нас было 9 Накшатр. Представляем Накшатр в виде треугольника. Первые 9 Накшатра – Ганданта, вторые 9 Накшатра – Гандантов, третьи 9 Накшатра – Ганданта. Три Ганданты. На Ганданте не останавливаюсь. сегодня говорила три эфира. Смотрите в записи, там очень емко, и э, то, что ну, как бы... Это целое искусство. В 15 минут вложить такую информацию, смотрите, это, ну, как бы очень удобно. И Макха-поворот, значит, вот в эту стадию, так сказать, девятинок шаттер. У нас сегодня новый цикл такой, можно сказать, если мы вот эти умо настроения разделим на три отрезка пути. И каждый месяц это повторяется, и мы берем вот эту шахту в пространстве, и если она у вас проявлена, вам это будет сделать легче. Если не проявлено, все равно вы можете использовать этот ресурс, потому что такая мини-задача стоит. И это, понимаете, мы такой микрокосмос Джотиш изучаем, а есть макрокосмос, это ваш гороскоп, да? то есть и это все... Нужно, нужно соединять. Итак, Шакти Макхи записываем и размышляем, потому что Шакти вообще весь джиотиш, санскрит, это то, над чем нужно поразмышлять. Потому что в вашем конкретном случае это будет все по-разному. Каждая планета в той или иной Накшатре, это будет все по-разному. А у вас будет еще какая-то пада этой Накшатры, то есть реализация вашего пути будет какая-то уникальная, неповторимая. Поэтому и нужно изучать джиотиш. Верно, с личной обратной связью от учителя по вашему личному гороскопу. Например, я так делаю в своем обучении через блок Астропрактика. И вы видите на стенах, на стенах соцсети я это всегда ставлю, чтобы вы могли увидеть, как я работаю с учениками, как действительно нужно изучать джиоджиш, когда именно по вашему гороскопу идут комментарии учителя, потому что это все неповторимо. вас миллионы, миллиарды, и вы все неповторимы, ничего не повторяется, ни один момент пространства, поэтому прогнозы всегда разные, и аналитика дня, и ни один человек. Так, шакти-макхи, внимание, это очень непросто осознать, понять, но поразмышляйте. Способность оставлять под контроль на свое тело мир. И вот тут нужно подумать, задуматься, что мы здесь, да, не просто так, что мы здесь продолжаемся, из предков начинаемся, здесь продолжаемся, в потомках продолжаемся. Потомки это мы же, предки это мы же, в каких-то ипостасиях очень много знаний. В, одну, в, одну, в один, так сказать, эфир не вложишь, это все на обучение. Но поразмышляйте, что это и как с этим, как это развернуть в плюс. Немножечко подсказка для размышления: способность раскрывать силу древних знаний. У кого магха правильно, у меня, кстати, Мергорий в маке Поэтому я даю джетиш и даю именно вот с такой точкой, потому что у меня это через. Сектор второго дома проявляется, и э, сила древних знаний, как раз-таки джиотиш особенно, она очень ярко проявляется, конечно же, в джиотиш, в астрологии. Поэтому, если кто-то откладывал, мои ученики дорогие, э, так сказать, застряли где-то в уроках, или откладывали, вечно откладываете, вы все, всю жизнь свою откладываете, вот ловите момент еще раз, значит, 3 июля, грубо говоря, весь день идет Макха, погрузитесь в древние знания, погрузитесь в ваш гороскоп, потому что там частичка, Древности, да, Древности, Вы откуда-то начались наивно полагать, что оно само по себе и просто так. Нет, мы откуда-то начинаемся, во что-то перетекаем. Макха – это сила вот это все прочувствовать и вот эту силу из древности привнести в настоящий момент, адаптировать ее под ваше текущее воплощение и игру. Дальше мы берем Девату Накшатры как самую главную энергию гармонизации данной точки, потому что точка непростая. Почему непростая? Это на обучение. Но давайте поговорим Девата Накшатры Макха Питри. Питри или Питары. Ну, Питри, более, наверное, вам всем известно, потому что вы все, наверное, знаете, Питри пакша это двухнедельная такая практика для предков в конце сентября, для перехода души, так сказать, в высшие слои. Да? Не буду на этом останавливаться, но вот питары это то же самое, и тоже нужно это слово слышать, знать. С санскрита: Питри это процы. Да, то есть опять мы о предках, вся маха это о древнем, о всем, что касается древности, во всех смыслах. Питри бывают разные, есть Дева Питри, есть мануши Питри, то есть, то есть есть высшие слои Питри, есть духи умерших людей, это все разное, это все интересно, это, то есть так, даже Дева Питри, есть семь классов Дева Питри, это все, конечно, очень интересно, классификация определенная, но самое главное, что нам из-за этого вынести, в силу сегодняшнего дня, в силу момента. Или в вашем гороскопе планеты, которую, допустим, попала планета а, в эту Накшатру. Значит, у вас там есть огромный ресурс маг, это глобальный, глобальная такая энергия. А, потому что мы всегда опираемся на что-то. И вот на что мы опираемся, там очень много энергии. И это нужно изучать, это нужно прорабатывать, это нужно очищать. Да, вот это очищение, связанное с предками, а, с... А, Совсем что было, совсем прошлым, Не, ну, То есть предки это и есть прошлое. Там, там вот э, причины и узелки всего того, что есть у вас сейчас. Вот об этом тоже подумайте, направьте все на очищение, анализ в целом. И в частности, если у вас в гороскопе планета в этой накшатре, то э, где сама эта планета стоит и дома, которыми она управляет. Вот там эту силу лучше всего и мощнее всего проявляет. Если у вас лакна в этой накшатре, это не так ярко проявляется, это ваша точка, с которой вы начинаетесь. Это немножко другое, но подробности об этом уже на обучение. Все на сегодня. Мы значит с вами поговорили еще раз о том, что 3 июля у нас в воскресенье день солнца, 5 лунные сутки классные, но накшатра сложненькая. Ее нужно а, вот эту, да, мы как говорили с вами, атомная энергия в ганданте, ее надо прям вот взять и понять, как ее в плюс, а не в минус, да, развернуть. Потому что все зависит от вас, как вы эту силу будете разворачивать. Этой силой можно и разрушить, и созидать. Все зависит от вас. Так, завтра также встречаемся, мы будем говорить про пур, Пурва Бхалгуни, всем быть, как всегда, ставьте будильники обязательно, новичкам, если вы впервые меня видите, присоединились, вам нравится, откликается, пишите мне лично, у меня идет акция по бесплатным мини-консультациям, и для этого нужно написать волшебные слова, хочу разбор, и я сразу пойму, вы новичок, я дам вам пользу. Это безоплатно на благотворительной основе для того, чтобы вы вдыхали аромат джиотиш через меня, а дальше уже сами делали выводы. Все, на сегодня всех обнимаю. А еще у меня видео ответы для тех, кто первый раз меня смотрит. А для видео ответов нужно вопросик оставлять в окошках. Да? Пожалуйста, поддержите меня вашей активностью. Потому что вот ВКонтакте маловато, конечно, хочется больше, чтобы людей это все видело. И вы можете воспользоваться такой возможностью, задать любой, абсолютно любой вопрос. Но для этого нужно в сторис прям заходить. В принципе, и в той сети это есть, ну и ВКонтакте. Оставляйте вопросы, оставляйте комментарии, сохраняйте, сердечки мне ставьте, и я после эфира смотрю ваши комментарии. Во время эфира не отвлекаюсь, потому что иначе я не вложусь в 15 минут, но потом я читаю и очень жду ваши мысли, комментарии, или хотя бы слово «благодарю» пишите, не создавайте себе энергетических долгов, ставьте себе плюсик в 12-й дом, тогда второй дом будет работать отлично. 12-й и 2 да, это две части нашего мозга. У меня научное направление, еще раз повторяю и подчеркиваю в джетиш, так что все, жду вашу активность в ответ, обнимаю, светом, всем хорошего дня и эффективного ресурса. Всем пока!